Когда-нибудь и я твое забуду имя. Когда-нибудь и ты мои покинешь сны. Конечно, мы рискнем обзавестись другими людьми. И в этом нет фатальной новизны. Захочется тепла, душевного участия, совместных выходных и отпусков, и драм. Мы назовем сие банальным словом «счастье». Так многие живут. Не избежать и нам попыток заполнять сердечные пустоты. Ты кем-то на меня похожа в мелочах. Я кем-то на тебя похожим до зевоты, поскольку он не ты, да моты в глазах. Все будет хорошо. Дурацким хэппи-эндом закончится кино с названием «Прощай». Все будет как-то так. Но я ведь не об этом. Ты просто счастлив будь. Безумно. Обещай.